Я могу такой как я Я микрофон Я Поздравляю вас всех, как говорится, с наступающим Новым Годом. Желаю вам всем удачи, здоровья, семейного благополучия. Мы всегда, вот этот стол накрытый, сегодня будет всегда, как говорится, богат, украшен и всегда было очень много, как говорится, товарищей, чтобы мы, как говорится, каждый год, не каждый год, а постоянно вот так вот собирались, в вот, дружеские беседы, общались друг с другом, чтобы всегда у нас все было хорошо и чтобы всегда ловилась рыба. Неважно, какая. Да, неважно, какая. Пусть даже не вводят, не На природу выезжает. Артур Джон, берите Акеркин. Вы не пьете, что ли, Акеркин? Ну нас не пьют. Вообще, да? А, ну все. Годом. в вашей команде я не так давно и редко участвую но со стороны много видно я вам хочу пожелать если у вас вот не получается в одном направлении развиваться он уже в другом а именно вот вы по сути своеобразные мастера или эксперты в плане отдыха это может тоже монетизировать то есть приглашать людей за определенные деньги чтобы они с вами проводили время, вы их учили, показывали и отдыхали вместе и развивали это направление. Потому что когда это будет приносить деньги вам или государству, тогда, может быть, на вас и обратят внимание. И тогда будут э, к вам лояльны в ваших целях, в ваших задачах, которые вы ставите перед своим клубом, своим сообществом и теми, кто это посещает. Поэтому вам никогда не отпускать руки потому что всегда будет палки в колеса вставлять, ноги опускает, я думаю, новости читаете. А вы не должны. Расслабьтесь. Да, давайте. Идем Давай. Спасибо, Женя. А как насчет того, чтобы не зауселать? А, как насчет как По одной палке, страус. Да. Дома, можно. По одной палке я знаю, да. Страус, я знаю, что... Страус, я знаю, что... Страус, я знаю, что... Страус, я знаю, Здесь у них да? Здесь да? Здесь у них гормон, да? Здесь у них Что да? Здесь у них гормон, да? Здесь у вас человек новенький, Здесь у них гормон, да? Здесь у них гормон, да? Здесь гормон, да? Здесь Данил. Здоровья всем семьям, счастья, благополучия. Перекут, Всеми четырех нового государства. мирного И трофейной Да. Всех еще раз наступаю. В другие. этом году э, лидер у нас по трофейной баха. Баха не только Он весь год. Он на базаре сазана покупает идет на туда курьере а -а -а. <связывая> Подожди, я раз, раз, я раз историю, блядь, одну. Там какая-то гамазягская тринка Ты рассказывал, да? На туда... Аха, так, да, не, да, да, да, да, да, да, да, да, не, да, да, а вы оба Ладно, всех с только Новым Годом, здоровья, счастья ты как-то в этом году, в следующем, и сто лет вперед, чтобы чаще собирались с другим коллективом, выезжали на природу и вот так веселились. Да. Всегда говорим, говорим, да. когда мы едем... Видим... Бля, Не хотел материться, эффект Снимать Самый дикий кто заматерился, бля. И еще в конце что там Да прибудет с нами сила. А нахуй видео раф. Аху Руэр, ахли группа! Что на сердце есть, и говори! Да! Ты не Минуту? Что я могу сказать? Вот сегодня собрались, команда Джекун, я рад видеть вас всех у нас заветованы, чтобы вот всегда вот таких посиделок у нас было много. На этом не ограничились, чтобы и другие, новые, сцены другие, чтобы присоединились тоже. Спасибо вам, что выбрали нас, приедут сюда, нам. Вы нас выбирали, не мы. Чтобы у мужика всегда была удача, здоровья. Серьезно было. Все хорошо. Чтобы здорово будет у мужика, все будет. Чтобы всегда у нас пива. Чтобы всегда у нас пива. Да, чтобы, вот так... а чтобы, а чтобы всегда вот так собирались вместе. Веселить. А мама, да что, что Мужики воздушные. Походилось. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Ох, пока Всем пока. Да, ну, еще раз поздравляю с наступающим годом. <с Желаю всем здоровья, вот, успехов, вот, мира, благополучия и трофейного улова. Дай бог, чтобы. В следующем году наш круг более расширялся, то есть расширился, вот, более был широким, больше знаком среди нас всех. Нас всех объединяет одно, это рыбалка. И нужно благодарность сказать большой рыбалке, этому делу, которое нас всех объединяет. Вот. Мы подружились многие. Если бы не было рыбалки, я бы, наверное, никого практически здесь бы и не знал. Так что? успехов вам еще раз. За рыбалку, мужики. Ура! Пахать, слава как тебе. Может, я. Чакай! Может, я. Можно, да, да, да, да, да. А, да, да, да, да, да, да. А, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Подсвечиваю, давай, Хорошо, хорошо. давай, Баха! Я давай, Панама интернет-коммунал, он должен был писать. Панама интернет-коммунал, он должен был писать. Панама интернет-коммунал, А что нас? Смотри, дай скажи. А что нас? Два, три. Максимум. Они отдали. Они отдали. Амир, столько. только вот недавно. Бабай, мужик заболел, он критинга состоятельный, ну, он к мужики, я присоединяюсь, очень красивым толстом. Желаю всем, всем счастья, удачи, благополучия. Спасибо. Дай Бог здоровья нашим родителям, нашим детям, нашим супругам, женам, да? Так, супругу или Женам, женам. <свят> да. Ну, супруг, супруг. Ени, мы сможем сказать супругам <свят> Я не хочу только свою выделять. но не, ну, некоторые люди, есть, которые могут сказать супругам, Дай Бог, чтобы все несчастья и невздоды остались в этом 22 году, чтобы только хорошие дни. Чтоб только хорошие дни пришли в 23-м году, чтобы мы почаще с вами встречались, чтобы наша дружба всегда была дружной, чтобы наш коллектив еще больше расширялся, чтобы мы на природу уезжали, как ты говоришь. Организм? Да, дай бог, дай бог. Всем счастья, удачи. С наступающим, мужики. Спасибо, <Свес> спасибо. Будьте здоровы. Курбик, казахстан. Ура! Уэль, ахлигруха! Уэль, ахлигруха! Молодец, бакал. А, зима. А, зима. А, зима. А, зима. А, зима. А, зима. А, зима. А, зима. А, зима. А, зима. А, не А, зима. А, зима. А, зима. А, у одного лица спросили, сколько видов дружбы существуют. Четыре ответили. Есть дружба, как еда. Ты каждый день не сдаешься мне. Есть дружба, как лекарство. Ты ищешь их, как дать тебе Бог. Есть дружба, как болезнь. Они сами тебя Но есть дружба, как воздух. Их не видно. Но они всегда с собой рядом. Давайте за в пуз. Насладимся. Насладимся. Насладимся. Насладимся. Насладимся. Насладимся. Насладимся. Насладимся. Насладимся. Или я... Дус легимус узулмасан. Аразауд узулмасан. Уй, 키 журнал джи бей gucken прошу ślam I'm Assad коп Yeah podob 부분이 Брор, брор, брор, и иди, иби иди. Иди. иби Алама, Аламуткир, Алазаза, Аламару, Импою Кадам. Сахсу, да? Ина даски, Трещотка я читаю назад. Антезионовый удочка джангары. Трещотка я читаю. Я стоял на удочке дидамантов храми, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, там. Бак, бей, то на ад, бей, бей,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 Раз видео, чанг, Двозда. Двозда. двое, забай, йо, да, йо, шесть, да, Группа. Где такое? Достатка где? Достатка. А? Достатка где? Рекорд, Malama na grupa Peruet. Продолжение yeah. Маха Очень хорошо посидели. Вот, я думаю, все друг друга видеть. Давно не виделись. Ну сейчас жизнь такая пошла, у каждого своя работа, у каждого своя значит Поэтому надо чаще встречаться, чтобы с больше общаться. Жизнь у нас проходит. Вот, по-моему, у нас сын сейчас недавно вроде бы снимали, по маленьком а он на свет. так это о том, что мы нас услышим. Наваляет нам сель. Да. Поэтому надо почаще встречаться, а остается только память. Да. Но все это проходящее, приходящее проходящее. Поэтому я всегда за такие мероприятия. Я всегда стараюсь интеграцией, а не конф конфронтации, поэтому всегда надо почаще общение и побольше э -э контакта друг с другом. Это будет бежать, нас все равно, меняется общая жизнь. Ну, если у Валеры то, что он затеял, задумал, да. это будет вообще. Да, да, мы поддержим, мы поддержим, мы а то, что нужно будет, мы обязательно да. на мере своих сил, так что первое зарубление, я думаю, будет добавлено на повод для этого. Давайте за джайфон. Ура! Ура! Ура! Давайте, кто еще добавить? Давайте. По одному Ура! Ура! Чего когда А вот я Каждый бы угодно, кто вас... Чтобы вас знали еще больше, более широкий горизонт, чтобы вы познакомились. Да, да, да, да, да, спасибо. Спасибо, спасибо, Спасибо, Это вечеринка? Спасибо. Да, да, да. Всем удачи Дай по чтобы все не чтобы все не в и печали остались уставные. в и чтобы и печали остались и и чтобы и еще луки. Чтобы всегда все друг друга а понимали, и поддерживали да. и чтобы всегда были вместе. Подиск, Это самое главное. Да. Еще слава Амар Тханякова. Да. Амар Тханяков. Я там так больше нет уже. И с красавицей. Спасибо, с друзьями. Да. И с соседями. Спасибо. Спасибо. Покажешься. Как будто стоишь, кажется, прелик. Маляк, я Новичок. Вы уже не новичок, ага. Вы уже Да, да, От этого человека прет позитивным. Ага. нехороший человек, что-то что Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Спасибо, Я только что... что... А Самый плохой день, вот такой вот столб у меня! Я Я рад! Спасибо, Арган! Пошли! Артур, давай! Да вот меня 15 там там Всех еще раз... Хай, да, да. разбивший. всем удачи, да, всех правильные да, для всех ответы. Да, группу победителей. А Вот. Мне нравится этот человек, он всегда за. Да, за. любой кипиш. Не, Группу победителей видео скинули могу сказать, мужики? скинули скинули скинули скинули скинули скинулись. Это циклорист, да? Да, да,